Ребят, всем привет! Сегодня мы будем тренировать бицепс. Итак, ребят, эта тренировка направлена на развитие исключительно силы вашего бицепса. Никакого роста объема, никакой роста выносливости не будет. Будет лишь тренировка силы. Значит, а для этого нам понадобится очень большой вес. В данном рюкзаке у меня около 2,5 килограмм. Там сейчас лежит как видите гиря баклажка с водой и еще 2 литра и вот еще полтора гиря 16 килограмм. все это мы попроцеваем застегиваем короче нам понадобится еще что-то вроде перекладины чтобы пролеть вот сюда тягать на бицепс сейчас покажу Вы должны брать очень большой вес, чтобы делать где-то 1-6 повторений. Вот. Где-то делаем 4-6 подходов по 1-6 раз с этим весом. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, также пишите в комментариях, что еще снимать и свое мнение в общем. В общем, всем пока.